22 ноября ⁇ День психолога. 10 октября ⁇ Всемирный день психолога. Эти тишкины, посатиши. Это я начал каждый месяц о День психолога отмечать. А в период обострения, возможно, стану праздновать каждый день, день. Психолога? Каждый день, день? Что происходит? Почему шуршит шифер на крыше? Почему психологи мне покоя не дают? Ведь 22 ноября столько замечательных праздников! Например, День канифорщиков! А! Ну, разве не события, способное тронуть сердце каждого человека? Это вам не психологи, чью работу и чью потенциальную работу мы видим каждый день вокруг. Канифольщики, их труд не заметил. но эти люди существуют. Они как инопланетяне, реально их никто не видел, но в них верят. Никто не видел, но верят. Про инопланетян я сравнил по-скромному. Вы уж, братцы-канифольщики, хорош там. Побойтесь Бога. Праздник праздником. А? Также 22 ноября день клюквенной закуски. Ну? Ну? Чем не праздник-то, а? Закусывали ли вы клюквой, как я ее закусывал, я... Эх, молодость, молодость! Снег хрустит под ногами в далеком гарнизонном городке. Звездное небо над головой часов в шесть утра. Мы высыпали из прокуренной за ночь квартиры. Нас человек восемь. У каждого в ладони жменька клюквы. И передаваемая по кругу бутылка обжигающей водки на морозе, приятно пощипывающим щёке. клубы пара на выдохе и кислая-кислая клюква. А как вам 22 ноября день? Поехали кататься! Это ж вообще наш в доску праздник! Вот купить не будете? Голые танцевать не будете при Луне? Садись, ах, прокачу! Слова, гостеприимством! Или день отогревания в кофейнях. Ведь мало кто из нас не отогревался в кофейнях. А если есть такие люди, то я им от всей души желаю продрогнуть как следует! И отогреться в компании приятным человеком в какой-нибудь уютной кофейне. Эх, сейчас бы прокатиться в кабриолете с ворожительной канифорщицей, закусывающей обжигающую водку кислой клюквой. А затем припарковаться у кафешки и отогреться в уютном закутке. Ты да разве секи дадут? Открывай они а то! Они а то, они а то, что вы меня своим а не том пугаете! Всякие они а не то видал! Ваши так себе! Психологи нагрянули! Открывай, или полиция взломает твою дверь! Так там взломщики или полиция? В психи деда записали! Открывай! дед! лучше сам ждалься! Выходи, дед, поднятыми руками. Обложили! Открывай, открывай, открывай, открывай, открывай, открывай, открывай, открывай, открывай, открывай, а открывай, открывай, открывай, открывай, открывай, открывай, открывай, открывай, открывай, открывай, Открывай дверь и выходи к психологам с поднятыми руками. Тебе будет гарантировано гуманное лечение и трехразовое питание. Подлюка! Си, как некультурно! О, канифольщица! Хоть один привлекательный персонаж! Иди к деду! Открывай, открывай, открывай! Выходи, дед, с поднятыми руками! Нефолюшка, милая, чего им всем от меня надо? Вы думаете, что всем от вас чего-то надо? Хотите поговорить об этом? Дед, дед, просыпайся, просыпайся же! Ну, наконец, проснулся, не разбудить! Тут ты холера, чего ты меня тормошишь? Ты уснул тут за столом. Ну и что? Я старый. Где присяду, там и усну. Тебе кошмар снился? Да, вроде. Э, праздники какие-то. Обеспокоился, словно кошмар. Не, праздники. Один точно помню. День психолога. Поздравить надо непременно. Очень нужная профессия. Жизнь нынче сложная. У многих крыши едут. Ага, и день канифольщицы. Ноль канифольщика. Кому как? А, день клюквенной закуски. Поехали кататься. День отогревания в кофейнях. Не, хороший сон снился, точно. Холера, ну какого черта разбудил? На меня там такая канифовщица-психологиня с клюквой запала. А тут рожа твоя зеленая и холера, дай старику вздремнуть.